Здравствуйте, дорогие подписчики, и гости канала и немногочисленная команда тех, кто ставит дизлайки. То есть сторонники сравнительно честного отъема денег у населения. В сегодняшнем выпуске несколько коротеньких эпизодов из жизни известного вам ООО и предложения в отношении нежных чувств франшизы рук к этому ООО. Начнем с объявления о том, что месяц назад приказала долго жить Елена Степановна известная пострадавшим от действий бизнес-медиа как Ип Шиховцева. Нет-нет, с жизнедеятельностью организма Елены Степановны все хорошо. А вот как финансовая прокладка, принимавшая на себя все тяготы и невзгоды по приему денег от покупателей франшизы, эта дама умерла. О чем скупо упомянутая в них в реестре индивидуальных предпринимателей 4 сентября всего года. Причиной скоропостижного ухода от бизнеса по самому дорогому обучению в мире явились многочисленные жалобы в налоговую инспекцию «Курска» с просьбой проверить деятельность этого бизнес-коуча. 21 сентября 2018 года наш бизнес-тренер был вызван в налоговую для дачи дополнительных сведений, однако так до нее не добрался. Подобная процедура, уверен, произойдет и с ИП Желенковой Татьяны Александровной, жалобы налоговую на которую также отправлены. Кто будет новой прокладкой? Скорее всего, никто. Слишком много шума вокруг никому не нужной франшизы образовалось в последнее время, чтобы продолжать наглить и заключать фиктивные договора на обучение. Тем не менее, не помешает выяснить, кто продавал франшизу последним покупателям. И если этим лицом окажется бизнес-медиа, это уже победа нашего канала, заставившего нерадивого продавца сбывать свой товар по закону. И это значит, что очередной партнер, обратившийся в суд за расторжением договора о покупке нерабочей франшизы, будет иметь все шансы на возврат своих денег. Ура, товарищи! Теперь пару слов о сервисе франшизы RU, активно пособничающем нашим продавцам в продвижении их товара. Поступило предложение всем, кто пострадал от действий бизнес-медиа через сайт франшизы.ру, отправить претензию данному сервису о том, что именно этот сервис ввел их в заблуждение, предоставляя непроверенную и откровенно ложную информацию, на основании которой было принято ошибочное решение о приобретении данной франшизы. Отправлять можно не только в электронном виде, но и в традиционном бумажным образом. Это для того, чтобы в дальнейшем на руках был официальный ответ руководства сайта. Наиболее яркие примеры, с помощью которых франшиза Рус склоняла пользователей сайта к покупке франшизы рекламы на кнопки, это отзыв, написанный якобы Михаилом Поповым, в котором все цифры умножены минимум на два. Это отзыв некоего Динара Рашитовича Гараева из Уфы, франшиза которому никогда не продавалась. Это полное безразличие к указаниям пользователей о том, что в 80% размещаемых французой.ру отзывов успешных франчайзи уже расторгли договора. И это только то, что сохранилось у меня, и благодаря чему в числе пострадавших оказался и я. У многих из вас... Есть эти или другие скриншоты, уличающие администрацию франшизы франшизы.ру в публикации заведомо ложных отзывов и пособничестве бизнес-медиа в реализации ее продукта. Ну, а на основании полученного ответа уже смотреть, куда обращаться далее. Кстати, такую же претензию можно отправить и в Бибос и другие подобные сервисы, придуманные отзывы на страницах которых привели вас к потере денег. И в очередной раз обращаюсь к руководству франшизы франшизы.ру. Вот это... Статья о новых жертвах бизнес-медиа, размещенная на вашем сайте. Через полгода, год после публикации все они оказались без товара, приобретенного благодаря вашему сайту и без денег. Вы об этом знаете, я лично предоставлял вам статистику по покупателям рекламы на кнопке, но продолжаете пособничать бизнес-медиа в поиске новых жертв. Остановитесь! Это уже не безобидное преувеличение положительных свойств товара. Это уже деяние, определенным образом трактуемое Уголовным кодексом. Теперь пару слов о положительных отзывах успешных франчайзи и о том, кто эти отзывы пишет. Витя Кирин. Партнер, который так и не смог научиться зарабатывать на продаже рекламы и у которого месяцами бездействовали конструкции, а временами и по полгода. Вот типичный успешный франчайзи рекламы на кнопке. Его откровение по поводу заработка на откатах и пятимесячные простои абсолютно всех рекламных конструкций сильно облегчат работу следователей. А вот второй успешный франчайзи – партнер из города Ставрополя. По телефону он мне сказал, что у него все конструкции заняты, и что до ноября никого из стоящих в очереди разместить на чудо-конструкциях он не сможет. А вот что он отправил месяцем позже в ответ на запрос одного рекламодателя 12 – 12% занятых под рекламу конструкций. И это при условии, что продает места он по 220-250 рублей, а не по 500, как это рекомендует бизнес-медиа для заработка в 2 миллиона. Что ж, ждем отзыв от него, только в отличие от прочих отзывов мы будем знать заранее, какова на самом деле ситуация с бизнесом у этого партнера. Третий успешный франчайзи – партнер из Крыма. Он приобрел франшизу на четыре города, но лишь в одном из них смог продать рекламу на кнопки, остальные – просто балласт, требующий постоянных отчислений роялти и тянущий его бизнес на дно. Я беседовал со многими франчайзи этого мертворожденного проекта. И мнение, которое я вынес, все в нем построено на лжи. Ну и раз уж мы заговорили о методах продвижения Харитоновой своего продукта и методах создания видимой успешности этого продукта, то не лишним будет показать, чем еще активно пользуются бизнес-медиа в убеждении покупателей в востребованности своих табличек. Ткнем для примера в любой из многочисленных роликов об этом чуде. К слову, роликов этих немало и просмотров у них по тысяче и более. Но мы помним, что на момент появления моего канала их было всего несколько, и просмотров на каждом порядка сотни. Что же произошло? С чего такой качественный скачок в популяризации видео и такой провал в продажах франшизы? Что-то тут не вяжется, и я отправился изучать этот вопрос. Первое, что мне бросилось в глаза, это постоянно попадающиеся одинаковые комментарии. Они могут быть под разным видео, либо под одним. Они могут состоять из одинаковых предложений, расставленных в разной последовательности, а могут и с точностью до междометия повторять одно другое. Я задал вопрос специалисту по продвижению и выяснил, что существуют специальные сервисы, размещающие под видео комментарии по вашему заданию. Их очень много. И услуги, предоставляемые ими, весьма различны. Но все они направлены на создание видимости и интереса к ролику. После нескольких заказов на подобных сервисах, за ваш счет, кстати, уважаемые партнеры бизнес-медиа, харитоновские ролики вдруг преобразились. Под ними появились комментарии, сотня просмотров превратилась в тысячу, а 120 подписчиков приумножились десятикратно. Однако по факту это всего лишь паутина, созданная нашей сладкой парочкой исключительно с целью обмана покупателя. Липкая, коварная паутина похожие на липкие, коварные мысли Харитонова и Желенкова. Не хочется обижать Аню, но манера ее продвижения своих роликов наталкивает меня на мысль, что умной Аня считает одну себя. Вот что я имею в виду. Вот этот ролик болтается в сети два с половиной года. И два с половиной года под ним нет ни единого комментария от сотни просмотревших его. Но три месяца назад... Спустя два с лишним года после его опубликования Аня пишет под ним первый комментарий и покупает накрутку просмотров. И теперь у ролика около 6000 просмотров и аж 69 комментариев. Что уж и говорить, бестселлер? Давайте пробежимся по комментариям. Все они появились от одного дня до двух месяцев назад. Это первое, что настораживает. Второе, что настораживает, это одна и та же фотография у разных персонажей. И если посмотреть на высказывания этих персонажей, то они повторяются с точностью до знака препинания. Вообще, если понаблюдать за этим «даровка», то он то оказывается просто проходящим мимо и оставляющим свой отзыв об открытой для себя новинке, то оказывается заинтересованным этим бизнесом и задающим вопросы о нем, то вдруг превращается в эдакого гуру и начинает всем его советовать а то вдруг забывшись признается что присматривается к его приобретению забыв что в другом комменте писал что сам из тюмени где франшиза это уже продано а вот здесь он уже действующий франчайзи обещающий воспользоваться способом партнера из рязани теперь попытаемся понять этого человека расставив его комментарии в хронологическом порядке Итак, два месяца назад это был франчайзи рекламы на кнопки, подписавший очередное доп. соглашение с интернет-провайдером, за что был похвален собственником канала. Спустя месяц он подтвердил свои слова, написав, что и сам пользуется этой франшизой и стабильно зарабатывает. А еще через три недели он вдруг забыл, что является действующим партнером бизнес-медиа и выдал следующий комментарий, заканчивающийся словами. Обязательно в будущем воспользуюсь этой уникальной франшизой. Чудные посты твои, здоровко. И все это, внимание, под одним видео. Ссылка на экране и в описании. И что вы думаете обо всем этом? Считает ли Аня Харитонова зрителей своих роликов умными людьми, способными к анализированию увиденного? Вот и я думаю, что умной она считает только себя. Все это говорит о том, что за пультом этих изби, Даровка и прочих сидит один человек, который тупо копипастит одни и те же каменты под каждым из них, и, скорее всего, это Сео Аня в ее понимании смысла аббревиатуры SEO. Как всегда, рассказать хочется обо всем и много, но мое время и, главное, ваше время заставляет меня остановиться прочие подробности о том как продукту жизнеспособность которого близка к нулю но который в сети представлен как мега раскрученный и популярный товар в ближайших выпусках спасибо что уделили время и что распространяете видео с этого канала не забудьте подписаться на канал и оставить в обсуждении свое мнение формирующее формат канала увидимся в ближайших видео